приветствую вас друзья с вами снова Сергей сегодня я вам хочу рассказать про очень интересный сервис называется безлидерс.ру с помощью которого вы сможете продвигать свой бизнес в сети вконтакте в соцсети регистрация тут простая логин пароль зарегистрироваться точнее почта Войти потом можно либо через почту и пароль, либо через ВКонтакт. Так, после того, как вы зарегистрировались, вам нужно будет привязать свою страницу ВКонтакте. Я вам рекомендую для этого рабочую страничку иметь, с которой вы будете рекламировать и работать в этом сервисе. Итак, проплачивать в принципе ничего не надо. Нас интересует ВКонтакте инструменты. Заходим. Что у нас тут есть? Подтверждение новых заявок в друзья с отправкой сообщений. Ну, я этим не пользуюсь и вам не советую, потому что может заблокировать. Автоответчик. Это тоже, когда к вам добавляются друзья, пишут сообщения, автоматом отправляются какой-то шаблон, который вы заведете так что тут нас интересует ротация во первых до да, привязав свой аккаунт вот вам предлагают добавить друзья 20 человек и потом ваш аккаунт становится также в ротацию и люди добавляются к вам в друзья как это делается нажимаем добавить друзья нам перекидывают на страничку мы добавляем в друзья не закрывая страничку, переходим нажимаем проверить контакт добавлен продолжить, нам добавляют следующую страницу и так 20 раз, вот написано 1 из 20 выполнено далее, что еще интересное публикация постов в группу для этого у вас должен быть список групп в которых вы обязательно должны вступить с этой странички, в которой привязаны к Best Leaders и Прописав их тут, вы создаете задание, пишете текст и картинки, которые вы хотите запустить в группы. И на автомате происходит пост ваших сообщений в группы на стены. Но обязательно с открытыми стенами должно быть. Но самое интересное, тут автоматический постинг в новостной ленте. У меня тут есть уже задания. Значит, что мы делаем? Например, добавить задание. Так. А, ну я не могу использовать больше одного задания. Да. У меня уже есть задание. Редактировать. Что мы делаем? В это поле мы пишем э, пост, который хотите, чтобы выкладывался на вашей стене. Далее, сюда вы вставляете картинки, обязательно с вашей странички. Итак, сейчас тут будет ваш... ваша страница, которую надо выбрать и перейти. Сейчас я вам покажу, значит, как это делается. Вот эта картиночка. Например, моя страница. Вот он постик. Ну, неважно какой постик. Ладно, там я его не буду менять, я вам покажу на примере. Вот он пост. Вы берете полностью все, копируете. Да, возвращаетесь сюда, вставляете в это поле. Вставить. Я не буду это вставлять. Далее картинку. Вы нажимаете вот эту картинку. Она у вас обязательно должна быть ВКонтакте. Вот он адрес. Вот до вот этого процентов. Копируете. Вот так вот. -от. Копировать. Переходите сюда и вставляете картинки. Через запятую можно сколько хочешь картинок. Теперь... Тут нам ничего не надо писать. Выбираем интервал, через который будет на вашей странице э, данный пост. Писаться. Поститься. Вот. В общем, выкладываться 30 минут. Ну, интервал тут 30 минут. До 1 раз в 12 часов. Выбираем 1 час сохранить. Изменения сохранены. Все. Каждый час. На моей страничке будет печататься новый пост. Причем старый будет удаляться, а новый через час печататься. Вконтакт за это не банит, потому что новый пост печатается с новым адресом. И... В общем, все здорово. Я уже пробовал. И для чего это нужно? Так как друзей например у меня много вот четыре с половиной 600 почти друзей да напечатал я выложил пост свой вот 30 человек всего лишь его увидели а если вот этот пост будет печататься каждый час то большая вероятность того что его видят больше людей намного больше соответственно и Возможно, кто-то среагирует на этот пост, напишет вам, либо зарегистрируется в вашем проекте. Ну, очень удобный инструмент, он мне тут больше всех нравится. Ссылочку на регистрацию я вам оставлю в описании. Регистрируйтесь, пользуйтесь. Всего доброго, подписывайтесь на канал, будет много интересного. До свидания.